1751В. Власяной Гоблин. Класс объекта. Эвклид. Особые условия содержания. Объект должен находиться в камере содержания, расположенной в зоне 77. Общение с объектом должно осуществляться один раз в день для исследовательских целей. На содержание субъекта должны быть назначены сотрудники, свободно разговаривающие на португальском. Персонал, прикрепленный к объекту, не имеет права отращивать бороды. Им рекомендовано, но не обязательно подвергнуть кожу лица процедуре электроэпиляции. Описание. Объект представляет собой небольшой разумный человекоподобный организм. В активном состоянии субъект выглядит как гуманоидное существо высотой 10 см, составленное из волос коричневого цвета со средней длиной в 2 см. В инертном состоянии объект напоминает борду специфического вида меняющуюся в различных ситуациях. При движении рта объект способен воспроизводить человеческую речь, он свободно говорит на португальском. В активном состоянии объект настойчиво разыскивает индивидуум мужского пола, имеющих бороду, либо другой тип оволосения на лице. Судя по всему, объект владеет неким внутренним методом обнаружения человеческих бород. И, как было отмечено, притягивается к стенам камеры, когда с другой стороны находится бородатый сотрудник класса D. Когда объект встречает человеческого мужчину с бородой, он начинает следовать за ним пока тот не заснет или иным способом станет недееспособен. Следует обратить внимание, что объект может принамеренно стараться привести субъекта в недееспособное состояние, если представится такая возможность. Как только субъект окажется без сознания, объект 1751 зацепится за его подбородок и переместится на его бороду. Цвет физический состав волос объекта будет меняться, пока не окажутся идентичны принадлежащим субъекту. Пока это происходит, объект будет выделять анестетик на лице человека после чего начнет удалять с бороды отдельные волоски. Объект будет оставаться на лице субъекта столько, сколько нужно, чтобы полностью удалить бороду и будет питаться крошками или любыми другими пищевыми веществами, присутствующими на бороде. Объект покинет субъекта в следующий раз, когда он будет без сознания. В случае контакта с человеческим субъектом, с женскими прическами, такими как хвост, косы или косички, объект будет пытаться следовать за ним таким же образом, как и за бородатыми субъектами. Следует обратить внимание, что пол субъекта с женской прической не имеет значения. Как только они окажутся без сознания, Объект попытается спариться с волосами и будет продолжать заниматься этим до тех пор, пока субъект не заметит его. Либо пока его не прервут как-то иначе. Для содержания не было обнаружено других экземпляров объекта 1751. Однако в связи с его поведением считается, что объект может быть одним из представителей своего вида. Что вы можете сказать о своих аномальных свойствах? Кажется, я знаю, о чем вы говорите. Вы имеете в виду мои склонности? Вашу привычку – удалять мужские бороды. Ага, ну видите ли, у меня с ней дела обстоят не очень хорошо. Сам-то я, конечно, могу казаться довольно-таки большим, но что касается волос, дамы бывают не особо впечатлены. Так что я приспосабливаюсь. Как приспосабливаетесь? Ну, раз я не могу побить их размером, значит, можно их немножко подставить. Смекайте? Снять у них физионемические все эти заросли, вот враг разбитый, всем бедны корешки. Эй, они теперь все голые? Голые, как при рождении. И тогда, кроме меня, никому вдруг не остается. И это значит? Что это значит? Я. наилучший вариант.